Всем привет, с вами Жора И сейчас будет кое-что интересненькое Я научу вас обходить ограничения по музыке Вконтакте Легко, быстро, без регистрации, смс Если я тебе помогу Обязательно подписывайся на мой канал И ставь лайки Я это очень люблю Поехали! Заходим в наш ВК И идем, значит, в музычку Включаем трек У нас так все играет Выходим не играет вот так вот выглядит ограничение если вы с ним не сталкивались чем мы делаем до да все вкладки закрываем которые у вас есть и выключаем интернет вот эту штуку обязательно нужно так смахнуть а то все ничего не получится выключаем интернет чик идем в настройки ищем дату и время и меняем дату на один день вперед 1 февраля. Окей. Все. Теперь все закрываем. И просто заходим в ВК, чтобы... А. Чтобы просто зайти. Просто заходим, чтобы зайти. Зашли. Все. Теперь берем, закрываем контакт. Выключаем интернет. И идем в настройки. Опять. Меняем дату и время на нормальную. 31 января. Окей. Опять все закрываем. Включаем интернет. Заходим в контакт. И все. Проверяем, работает ли наша музычка. Включим Майкла Джексона. Погнали. Кстати, эта композиция, советую, прикольная. Все. Как видите, мы прошли с вами ограничения. И.. Мы молодцы. У меня есть еще один выпуск, где я объяснял, как скачивать музыку с ВК. Думаю, тебе тоже будет интересно. Обязательно посмотри. Вот тут будет подсказочка. А в описании будет ссылочка. Если я тебе помог в этом видео, обязательно подписывайся на мой канал и ставь лайк. Увидимся в следующем ролике. Пока.